Вас приветствует магазин Sparta Extreme Bike. Поговорим про еще один насос фирмы XLC, американский бренд, который производит качественные аксессуары и инструменты для велосипедов. Это суперкомпактный мини-насос. Он идет вместе с манометром. У него очень много плюсов. И я вам сейчас продемонстрирую, какие именно. Модель называется XLC Alpha D01. Обратите внимание, что у него есть манометр. У данного велосипеда рабочее давление 7 бар. Таким образом, вы можете накачивать не только горную резину, горные покрышки и горные камеры, но можете накачивать и камеры для шоссе. Так как у шоссе минимальное давление от 5 до 7. Что еще есть в этом интересном насосе? Во-первых, можно качать э, нипели разных, разных вариаций. И Presto, и э, стандартный шредер, автомобильный ниппель. С помощью переключателя на торце рукоятки, вот он здесь находится сбоку, вы можете выбирать э, режимы работы. Больше объем или больше давления. Вот он так кибается в сторону, и у вас получается больше давления или больше объем насос очень удобный весит совсем мало у него очень много плюсов единственное что нет никакого у него крепления на раму велосипеда поэтому он подойдет только для того, чтобы положить его в сумочку. Но так как размер у него небольшой, в принципе, в подсидельную сумку размером L он влезет. Заходите к нам на сайт, выбирайте тот аксессуар, который вам необходим для вашего катания. Мы думаем, что насос никому не помешает. Он поможет вам справиться с небольшими трудностями, которые могут возникнуть во время езды. Также вы сможете подкачать дома колеса, если... Давно не ездили, так как давление в камерах со временем уменьшается и колеса спускаются. Не забывайте, что давление в колесах горной, э, горных велосипедов должно быть не меньше четырех, а у шоссе не меньше пяти для того, чтобы не повредить опыт. Заходите к нам на сайт www.bibike.com.ua и не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые обзоры и рекомендации по катанию на велосипеде.